Фу, это просто не передать. Как С приземлением а -а -а! тебя! Супер. О, блин. Класс. блин! Обалдеть просто! Ну ты был очень круто! молодец. Совершенно... Обалдеть! А -а -а. Просто не передавай! Да, Серега, одного раза же... явно мало! Фу, блин. Классно! Все-таки этот да, момент да, свободное не падение нет, просто потом. не передать. Жесть, всем советую, ребята. Сразу все сюда, надо прыгать. Класс. Рекламка.